Просто правый суппорт почистите. постоянно не прекращает. Печалька, конечно, ну ладно. День добрый. С вашего позволения на камеру могу? язык у вас тут какая привет. <связь> так вам же на нем ездить надо, что ж он здесь стоит? Уже снег-то, это кто этот? Слезути что-ли? А, артикет Беркар, вижу, да. Можно, да, на камеру, не против? Чего человеку показать. А -а -а -а. Так, а документы можно попросить у вас? Документы дома стоят. Блин, я спросил документы. Я вроде Саня посмотрел, сказал, все нормально, все устраивает. Кто посмотрел? Ну, кто покупать хочет. А. а, ну да. Я так понял, что он мотор хочет послушать. Ну, может быть, ну давайте все давай, давай, быстренько глянем. Часть не я честно уже не помню, о чем мы с ним обсуждали, потому что мне звонят по 80 человек в день, поэтому сложно это все. Так, zero, zero, off, one Рыба, Да, есть чуть-чуть, балуются есть Да, это ничего страшного, это просто замерять не -е -е. диски это, так, не только диски, там просто... А... Ну, диски-то есть, что я не менял? Ну, На это нормально Потому я что думал, они очень с... дорогие, так это было на сезон, сезон 3.77, да. а он получается 3.5 минималка, да? Ну то есть 20 сеток еще покататься есть даже больше. Я думаю, он, царькам, если первый мотоцикл катить, то у него не будет. О, кто знает, как он тормозить <с будет вопрос. Так, что у нас здесь находится? Так, здесь у нас минималка 3.5, сколько я помню, 4.15, еще достаточно много. Покататься, да, минималка 3,5 4,15 4,21 А чё ж такая разница-то, епи мать так, Видимо, не чистили, да, суппорта? Суппорта почистить Надо как будет просто правый суппорт почистить Потому что он, видимо, подкусывает Он быстрее стирает, правый быстрее стирает, чем левый mm -hmm. Вот, и прокачать тормозуку В идеале, конечно Тормозу тоже прокачать? В идеале, ну, хрен знает Может быть, до этого подтирала Фара не оригинал, да? Фара не оригинальная. Нету, нету надписи, да? Никакой. Ну вроде выглядит так прикольно, кошерненько. А ты на ну, падал на Я морковь менял. это ладно. А хорошую поставили, да? Это китайская? Ну кстати хорошая, мягенькая такая. Он хоть и толстый, но мягенький такой. Я вообще не думал продавать просто, знаешь, А, ну все, и началось, да, сразу? Для себя делал. Ну вот начинается, да? Как бы я купил, у вас же все поменял Ага и Я понял Так, у вас получается стоят-то кто? Эти... Эм, грипсы, как они называются эти? Крепоны А вы так и ездили? Вот Нет. с этим вот красавчиком Нет, Не мешает? Это талисман, да? Я понял. Вы его снимете, да? Понятно, Я понял. Пластик Китай, да? Нет, вот это по идее должен быть оригинал. Ну как мне говорил предыдущий владелец. Ага. Как бы предыдущий владелец был. Не, ну он, я вам скажу, что он жестковатый. Может быть, либо он ремонтировался. С обратной стороны ремонтов я не вижу, но он жестковатый так. Вполне вероятно, что-то в круг Китай стоит. Но... Но они бывают тоже разного качества, я вам скажу. Блин, да что ж я везде наступаю. Конить вымем его. Ну, если не сложно, да, было бы идеально. Хотя бы вот сюда, вот буквально, там, колесо наружу. Я думаю, вот вот, вот еще руль вправо и, и будет достаточно чуть-чуть. Да, вот так, все, все отлично, все. Выстоит. Так, нюхать, нюхать масло. Масло даже не а тут самое главное, чтобы бензином не воняло, то бывает с инжектора начинает туда попадать нет. Когда нет, нормально, когда с инжектора начинает, он пропускает А туда попадает масло в карты двигателя и начинает размывать масло Соответственно, тут жавчинка какая-то, надо будет его, конечно, выдержкой залить Это у нас Вертекс На треке гоняли? Нет. Просто для красоты поставили Вертекс или был? А, был он, но трека он не видел, да, по-вашему? Ну, то есть как бы через другого. Вот я говорю, доменяем, два моих знакомых водело. Один другого купил, что мы по второй дачи сгорела, он мне продал. Сам не ездил. 17-го года резина, отлично. Так, 17-го года резина. Ну, то есть, короче, ребята, катались как выходного дня, да? Ну, один, да, просто на работу ездил первый, а второй ударил. два раза за нее сел, и на даче сгорела, умел. Отлично. 17-го года. Нет, не то, что дача сгорела отлично, то, что резина 2017 года. Колодку поменял, резинку поменял, сальники, пыльники, вилки, масло поменял. Ну радиатор двух живенький такой. Бачок антифриза поменял. Вот это оригинал. Вот это зеркал. Что еще не в сальник, он под поменял, подпикал. Зеркала не оригинал. Да, никаких надписей, дот только написано и все Добровольная сертификация. Так. Падение налево-направо, это понятное дело. Кстати, красиво смотрится на белом цвете, очень круто. С подсветкой, небось, нет? Фито. А, да. Ну так, типа, изнутри синеньким подсвечивается, да? Стильно модно молодежь. Есть демпфер. Печально. Да на херомочке Но люди хотят. Народ требует, чтобы максимально все больше стояло. Все больше и больше. Сидушку скинем, да? Можем попросить вас сидушку открыть, ага, если не сложно. Не, вот эту вот. Ну, и эту и эту, да. Вот ключик, вот он. И эту и эту, да, спасибо. А, а документ такой какой там, не помните цветный? Синий. Синий, да? А, ну, блю, никак. да, блю, блю что то блэк, говорю, блю, скорее, перламутр блю, скорее всего, синий цвет он и был, да. У меня в ТСК написано синий, а в стежки белый. Ну, по вот, ТСК, потому что замена цвета была, это нормально, я имею в виду изначально, он был синий. Это ничего страшного, это просто, знаете, как нет, нет, нет. дополнительно есть на что посмотреть. Мне интересно, как ГАИшники его оформляют, непонятно. Элементарно, я приезжаю в ГАИ, например... например, у меня черный мотоцикл с зелеными полосками, он мне пишет черно-зеленый. Написано черный в ПТСке, и зеленые просто полоски, он пишет черно-зеленый. Mm -hmm. Тебе... Тебе чуть не медся, что ли. Вот тут надо было ему новой нос воткнуть в эти дела. Есть, завод говорит черный, а он пишет черно-зеленый, я умнее завода. Все. тоже а видно, да. Нормально себя чувствую. 12,7. Можно завести, да, не против? Да, где Ключи я вам отдавал. Да. 20 тысяч. Ну, будем верить. А, это как в миле А, это в миле. Там А, тогда, да, тогда, да, 35 получается примерно. А, 32, да 32, ну давайте попробуем Можно, да? что такие руки не... опущены? Специально? Я, я в курсе Ру... Ру... Специально такие ручки опущены? Да, вроде Это так может, задумано Что-то он крутит постоянно и не прекращает Почему? Сейчас Не накачала еще что-ли? Обычно лампочка загорается обр... Так вот до сих пор качает Должен двигать и все Может там бензина нет? Можно бак посмотрю, да? Да. С вашего позволения. Да у с маслом масло. Слишком недосушный. Ну да, бак полный, бензин и сильно воняет, и вонючий. Бывает открываешь бак, такая воня, я не знаю, что они туда залили, но, блин, вот химия и воняет какой-то. невнятно. Давайте попробуем, наверное. Почему он постоянно маслает, непонятно. Он должен джипы остановиться. Давление накачал и остановился. Мне казалось, он козловой, что не, может постоянно качает. Вы просто сейчас не слышно. А это же масляный насос? Нет, это топливный насос. А, вот это вот топливный. Нет, нет. А рама окрашенная, да? Это рама окрашенная, да. И кстати, могут быть проблемы с постановкой. У вас не было проблем? Нет. Потому что здесь у вас номер. номер. А, у вас он и японец еще к тому Внутри японская модель. вообще-то короткие вины у него вин кода не нет раму, да. Да. и могут быть проблемы они могут с мыской пытаться сделать этот как его. короче с этим могут быть проблемы у вас не было да вы спокойно пришли поставили они посмотрели все езжай да? повезло честно повезло а вот почему рама крашена это вопрос вы руки бросали ровно едет? Да. а так он вареный а? он вареный вот он квартал это сварка-то не оригинальная По идее оригинальная Не-не, вот оригинальная Это сварка здесь не должно быть Здесь это из двух кустов Один кусок и второй кусок собирается. Это не оригинальная сварка Это стопудово, да, вот-вот Печалька, конечно, ну ладно Возможно, его собирали из двух Видимо, просто купили кусок рамы и варили сюда Я не знаю, зачем Может быть, поломано было знает. Но Почему менты до этого не докопались Я честно не знаю Качественная спора нет, но, не, но и его здесь нет, того шва, заводского шва здесь нет, он идет вот так вот, из двух кусков собирается, получается кусок вот этот, вот этот кусок и вот тот кусок, ну из трех получается, он собирается. Так-то он качественный, конечно, поэтому закрашиваем. Ой, да. к тебе не Печалька, что что? Не ну это знаете, многие не знают, катаются И счастье, не знаю, полные штаны Вот так моторчик работает, вроде ничего. Сейчас я замерю Ой, да что я блин Я здесь что-нибудь разрушу Как в посудной лавке Как слон в посудной лавке, ей-богу 200 200 200 200, отлично Все четыре котла работают Антифриз уже надо дополнять, вон антифриз уровень. Антифриз у меня навал. Вместе отдам с ним. Я понял. Но просто если его. А можете поставить ровно мотоцикл? Антифриз на минимуме, да. Если вероятность того, что он поджирает его. Есть вероятность ставьте. Когда тип на минимуме, есть вероятность что он его подъедает на, там, на оборотах. То через прокладку, прокладку можно давить. Но это не, не точно, это как бы есть вероятность. Вот он просто выкипел, а вы не, не подлили вовремя. Тоже такое бывает. То есть были перегревы. Так. 13. Перегревы были, у меня вентилятор. Рылюшки от него перегорели. Может быть, тогда да, через крышку могло выкинуть спокойно. нагреется пара образования есть, но запах антиприза пока не чувствую это конденсат сладкого запаха антиприза пока не ощущаю так, цепь звезды еще в норме, да? банка оригинал оригинал Для выхода за выхода в лазер. Типа, чтобы ботинку не пачкать, да? Чтобы вот так вроде ничего работает. Ну мотор разбирали. Мотор а разбирали, лазили что-то А вы почему его взяли? И еще 50 вложили, или сколько? Ну там кого-то пока 50, свечки 50. А, ну по расходникам ничего такого не делали, да? Я вам сейчас дал свою визитку, следующий раз без меня не покупайте, потому что мы такой же примерно в состоянии в таком подуставшем. У меня есть ролик на YouTube, мы купили за 200. Человек взял для трека. Я не хотел его брать. Это вот, а мне говорит, попик для трека, нормально он, ну, рама, не рама, все нормально. И довольно да вроде завоюсь, но внешне он отвратительный. Там у него вместо вот, вот этот бачок, вот на этом месте, короче, у него крышка из стекла, как он называется. Композитный материал, короче, просто вот алюминий с пластиком. Вот просто закрутили, закрутили, все, вместо этой крышки. Ее, видимо, стерли, она, она убилась. Они какую-то хрень накрутили и все, и катались дальше. Вот, то есть как бы такой уставший был, и мы за 200 его забрали, человек был, сам захотел, хотя я готов вложить в него просто под трек, я в Казани живу там и так далее. Вот 2003 что ли год, я не помню был. Вот, но да, на будущее... Ним, конечно, да, но ну, на, на будущее лучше сами не покупайте, либо друзей с собой берите. Да, а я других взял, да, вроде тоже езжу, не знаю. Ну вот это, конечно, вот это вот, Разбирание вот это, это пипец, ну вот, вот даже вот это, это видно сразу. Курс, вроде так, ну вроде. да, да, да. И еще рама крашена, ну как бы такое дело. Я человеку никак бы, ну, я ему видео отправлю, он захочет возьмет, не захочет не возьмет. ну как бы уже от него зависит все. Можно я показываю, да? Ну, на ручку газа откликается хорошо. меняли? Натяжитель меняли? Натяжитель меняли? Биби Биби не работает Почему у них все время клаксоны не работают? Сколько я не смотрел, вот именно РРы, ну вообще, вот никогда у них не работает. Так, сейчас сцепление послушаем. Это, видимо, закисло, скорее всего Я сколько я не смотрю, всегда вот биби, Вот через три Цепление вроде еще не шумит Нет, суммы еще нет, нормально Так, ну что, стук, Не стук. А, Тормоз провален, надо прокачивать тормозу Провален тормоз Он вообще должен так тык и все, и схватить сразу После понажимать тормоза И задний Не-а Нету? Нету? Ну это, видимо, там лапка аккуратно. Видимо, лапка. И можете поворотники подключать, там интегри... интеграцию посмотрим. Ага, есть. Он у вас и там, и тут, да? Отлично, спасибо. Ну все, в принципе. Сейчас подвеску гляну. И, наверное, на этом будем завершать. Так, все глушите наверное, да? сейчас я подвижку гляну побыстрее Снежики ездили нет в этом году на Снежики? да пока и нет а. что денег? А, я не знаю, знаком а это не ваш? Не с вашего пожарения его пощупали, да? масло По заливали, да говорите? Что за масло. 5-7,5 забивается, да? А да. слишком мягкая да? Потому что масло еще холодное. Как бы сейчас, здесь И подвеска, если бы не сказал бы, что, что она настроена на софт, она прям такая Ну нормально В Настройками можно убрать. Сейчас какой у них по 10-7,5 вот, идет, не помню скажу я привык из десятки лет ну да многие десятки льют тебе как вот, поставить его чтобы он не завалился мне нет. все по нравится ну я почему-то думаю что как-то да. Можно попросить обратить вас то же самое только вот так вот, вот. а нет сейчас здесь будем попробуем и вот также поддержите я колесо пошевелю. ну вроде подшипник еще Живой. Можете так же вылезти. <сил> <сил> <сил> а посмотрите, чтобы не зацепить. Да, <сил> А на себя диняки, вот. Да. вот. И вот вот, вот так все. Все, вставьте, всё, всё, всё. вопросов нет, вопросов нет вообще. Это, в принципе, как и по мотору, если человека устраивает то, что здесь крана варено и крашено, то, в принципе, можно было взорвать. Какая цена у него? 240, конечно. Да? Какой год? Четвертый. 200 было нормально. понятно. Не, ну, душ. Ну, я понял. <свят> ну, это не ко мне вопрос, это я просто высказал свое мнение. Под трек, вот, не знаю, там, под какой-нибудь спорт инвентарь в принципе все наверное спасибо ну вот вам друзья яркий пример того какие бывают крашеные рамы и видите человек даже знать не знает он катался на нем все было хорошо единственное только не совсем понятно каким образом гаишники поставили его на учет потому что сколько я не ставлю мотоциклов на учет а ставлю их очень много а, блин вот как они не увидели что рама окрашена и как они не увидели что она еще и вареная но откуда этот мотоцикл взялся, совсем непонятно. Мое подозрение, что либо это был утиль, ему переварили просто кусок рамы передней а, Либо из двух сварили, либо, блин, я не знаю, честно либо, либо это ворованный, может быть, даже мотоцикл, честно, не могу сказать Но то, что он весь перекостролябленный пере Ну за 200, блин, можно было бы еще рассмотреть, но опять же За 200, ну, вот с такими косяками, блин, по трек только разве что но не знаю, даже честно не знаю, я не знаю, рублей, наверное, 180-150, это для себя, не для продажи, там, его тупо, там, на долгие годы, не знаю даже, ну, так, мотор, вроде, неплохо работает, но в него лазили, его ковыряли, это 100%, как-то так, смотрите канал, подписывайтесь, не забывайте, еще есть канал, глобус Equip, там, вы можете рассмотреть а, любую экипировку, которая вас интересует, и, соответственно, выбрать, Задать вопросы ИНИ и выбрать то, что вам необходимо по экипировке. От бюджета там одеться целиком в тридцатку, тысяч рублей, естественно. И там вплоть до самого топ-топчика. Вот мотоцикл такого же года. И вот она рама, крашеная. Вот здесь оригинальная сварка. И вот черный матовый покрас. Вот примерно вот так вот должно быть. Здесь сварки быть не должно. Но. Вот он такой же РР. Как-то так. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки и пока.